увеличить производительность утреннего забора крови. И была поставлена задача, чтобы с 7 до 9 часов вся работа по сбору утренних анализов была окончена. Я думаю, что Мунки по развиваются развивается замечательно, очень красиво, аккуратно. И мне кажется, для людей очень удобно. То, что по вызову, то, что так все хорошо организовано. Отслышали у вас? Да, все замечательно. Предельно вежливо. И очень...